Здорово. Открытие кейсов по-новому. Близард. Первый раз может дать, а второй, и третий? Нет. Да. 10 рублей. Интерны не хватает. Камора. Камора дает дадюку. Вроде плюс, а вроде и минус. Вот сейчас минус. Еще не купил Дэнди. 16,6 16, рублей остается. Общая кучка. Еще раз. После наслевает, потом даст. Но в случае наоборот. Два раза слил. Сильвер. Горной ли. Длинная ночь. Серебро. Магнит. Кладку можем мы завзглядим на 50 и магнит также. <coughs> ну процент сейчас должен залетать. Не залетел. Два раза минус. Ладно, еще 300 рубля есть. Фиксированный флеш, дёрну. Серебро. Полет. Это тип нормально. Это 0.20. Это 0.20. О, один залетел. Один залетел. Нормально. Пока блок оставляем. <coughs> Потом понадобится. Суть нафармить змеик. Ребята земля. Mm -hmm. Ну давайте на 40. Уф, залетел. Один уже залетел. Хорошо. Хорошо. И вот так вот сидим, крутим. Рунический. Серебро. Расклад 26 не выпал походу нет не дал. забрал даже забрал 32 рубля угу. Шанс еще есть так салют. так продолжаем на 26 нет последний разъедет она что прям угодно было а потом просто мы заапгрейдим Эксел. ни первый ни второй не залетел походу заапгрейдим лунную ночь 50. понимаю 50 это будет x3 и x3 мы заливаем по малочкам поехали посмотрим что из этого выйдет слил к сожалению, слил. Ну, на этом все, в принципе, все закончилось. Часть я вообще пропустил.